Всем привет, пациенты Палаты Немиркин! Прежде чем мы начнем, мы хотим поблагодарить вас за всю любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Итак, давайте продолжим. Итак, вы влюбились, не так ли? Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом, как сделать так, чтобы он обратил на вас внимание. Возможно, вы также задаетесь вопросом, как узнать, нравлюсь ли я им в ответ. Вы можете просто спросить у них. Но если вы не хотите этого делать, или, возможно, влюбленность находится на самой ранней стадии, тогда мы предлагаем вам 10 признаков языка тела, которые помогут вам понять, действительно ли вы нравитесь своему избраннику. Во-первых, они демонстрируют открытый язык тела. Открытый язык тела – это фантастический способ определить, нравитесь ли вы кому-то. Это не всегда означает, что вы нравитесь ему в романтическом смысле. Но если вы понравились кому-то настолько, что стали его другом, вы можете понравиться ему настолько, что станете больше, чем другом, если вы понимаете, о чем я говорю. Если кто-то сидит в расслабленной, открытой позе или, возможно, открыто разговаривает при помощи рук, он может подсознательно показывать, что вы ему нравитесь. Замкнутое поведение, такие как скрещенные руки, удерживание чего-то перед собой, скрещенные ноги и скованность тела. Все это может быть признаком того, что человек просто не в духе сегодня, или, что еще хуже, он не в восторге от вас. Во-вторых, они поддерживают зрительный контакт. Люди склонны поддерживать зрительный контакт с теми, кто им нравится. Хотя это не всегда так, поскольку некоторые люди могут быть застенчивыми или им не нравится интенсивность зрительного контакта. Как правило, люди, которые нравятся друг другу в романтическом плане, стремятся встретиться взглядом. Наверняка вы слышали о классическом случае, когда кто-то смотрит на вас и быстро отводит взгляд. Да, находясь в другом конце комнаты, вы можете заметить, что ваш избранник смотрит на вас, а затем быстро отворачивается и краснеет, но он может сделать это и во время разговора с вами. Если вы нравитесь своему избраннику, он покажет, что следит за каждым вашим словом, поддерживая зрительный контакт. Они также могут просто потеряться в ваших мечтательных глазах. Забудьте о Райне Гослинге, ваши глаза – это океан. В-третьих, они отражают вас. Случалось ли вам перенимать чужие жесты или движения на вечеринке или светском рауте? Не то чтобы вы сознательно намеревались это сделать, но все же вот вы поднимаете воздух пальцы с кошельком, говоря о знаменитой итальянской пицце Марио. Этот психологический феномен называется эффектом хамелеона, и он был изучен в ходе дальнейших исследований. Оказывается, мы склонны подсознательно подражать поведению других людей в определенных социальных условиях. То есть, если они нам нравятся или мы хотим быть похожими на них. Людям нравятся те, кто похож на них самих. Поэтому в следующий раз, когда вы поймаете своего избранника за подражанием вашим жестам, классическим фразам или танцевальным движением, вы можете нравиться ему не меньше, чем он вам, если только ему действительно нравятся танцы, и он не хочет учиться у вас, как у учителя, совершенно платонически. В-четвертых, они обнажают шею или запястье. Люди склонны открываться тем, кто им нравится, и подсознательно показывают свои самые слабые места. Звучит жутковато, но это не так. Подобно открытому языку тела, мы можем обнажать уязвимые части тела, такие как шея или запястье, чтобы подсознательно показать, что мы доверяем кому-то. Для вдохновения мы можем обратиться к классической позе Мэрилин Монро с наклоном шеи. Люди могут поглаживать шею и наклонять голову в знак интереса, чтобы показать, что вы им нравитесь. Показывая руки, а не пряча их в карманы, вы оставляете открытой для атаки другую уязвимую часть тела – запястье. Так что не будьте горным львом и не нападайте на беднягу, пригласите его на свидание. Пятое, они искренне улыбаются. Все знают о вежливых улыбках, мы не о них говорим. Мы говорим о полноценной, искренней улыбке. Они могут быть застенчивыми и пытаться скрыть свою улыбку, но часто, когда кто-то хорошо проводит время рядом с тем, кто ему нравится, он покажет свои зубы, когда улыбнется. Если при виде вас их щеки поднимаются к глазам, возможно, вы им тоже нравитесь. В они наклоняются вперед к вам. Если ваш собеседник наклоняется вперед к вам, то разговаривая с вами, он может просто увлечься вами. Они не только хотят услышать, что вы скажете, но и хотят быть ближе к вам, а также хотят убедиться, что их слова будут услышаны, наклонившись ближе. Такой тип близости позволяет продвинуться на шаг дальше, чем просто хорошие знакомые или случайные друзья. В-седьмых, они ведут себя нервно и ерзают на своих местах. Когда вы влюблены в кого-то, вы, как правило, волнуетесь. Вы можете хихикать, кривляться, играть волосами или вертеться на месте. Это хорошая новость. Это означает, что вы нравитесь своему избраннику или что ему действительно нужно в туалет. «Не слишком хорошо выглядишь, мой друг, не слишком хорошо». Если они искренне улыбаются и выглядят спокойно, возможно, они просто суетятся в своем кресле, потому что нервничают, находясь рядом с человеком, который им нравится. 8. Они не сжимают перед собой сумочку или телефон. Если вы поймали своего избранника в коридоре, а у него с собой сумочка, обратите на это внимание. Сжимают ли они сумочку перед собой? Или они открывают свое тело и закидывают сумочку на плечо и за спину? Это подсознательная привычка, которую люди демонстрируют, чтобы показать, нравится им кто-то или нет. Если они ставят между вами барьер, например, сумочку или телефон, то, возможно, они не хотят сближаться с вами эмоционально и физически. Но если сумочка перекинута через плечо при вашем появлении, возможно, вы им просто понравились. 9. Они протягивают руку, чтобы дотронуться до вас. Люди хотят быть ближе к тем, кто им нравится. Это просто здравый смысл. А что сближает людей, так это прикосновение и физический контакт. Если знакомый находит причину, чтобы сблизиться с вами, возможно, он заинтересован. Просто убедитесь, что вам обоим комфортно рядом друг с другом. Не забывайте обращать внимание на предупреждающий знак «Закрытый язык тела». Если вы находитесь на вечеринке, и один из людей в вашей группе продолжает тонко или не очень тонко класть руку вам на плечо, или невинно натыкается на вас случайно или не очень случайно, или находит другие способы сблизиться с вами, вы, вероятно, нравитесь ему. 10. Их тон голоса более высокий и комфортный. Наш тон голоса может меняться в окружении влюбленных и становиться более высоким. Помните, что люди могут нервничать в окружении своей влюбленности. Поэтому вы можете нравиться своему избраннику, но поначалу звучать немного нервно, пока они все еще открыты для знакомства с вами. Посмотрите, изменится ли тон их голоса со «Черт, черт, черт, черт, черт, моя влюбленность здесь» до комфортного тона, который бывает у них, когда они заинтригованы кем-то. Итак, как меняется голос вашего избранника, когда он находится рядом с вами? Узнали ли вы какие-либо из этих признаков своей влюбленности?